Здравствуйте, уважаемые зрители канала ТБВ. Ехали мы по МКАДу, ну это такая дорога вокруг Москвы, видим совхоз имени Ленина. Заехали, и правда, Ленин, дворец культуры. Ну, в общем, такой вот немножечко уголок социализма, каким бы он, наверное, мог быть но собственно мы приехали в продолжение нашей предыдущей беседы и здесь у нас назначена встреча встреча с председателем этого совхоза сегодня мы разговариваем с павлом николаевичем грудининым здравствуйте павел николаевич. Вот мы уже тут проехали, увидели удивительный детский садик, вот дворец культуры, везде вот землянички и, в общем-то, ну, скажем так, даже для Москвы круто. Давайте все-таки поговорим, как вам все это удалось, зачем, почему и так далее. Ну и на самом деле у наших зрителей очень много вопросов возникло к вам вот даже после нашей прошлой передачи, которую мы записали в нашей студии 29 ноября. Ну, начнем с того, что у нас земляничка не просто так, мы все-таки крупнейшие в России производители земляники. А что, вы, вы прямо вот сейчас вот ее производите или это, это сезон? сезонная культура? А, у то вас... есть у вас на открытом грунте. Да, и, кстати, был, идея была того, что будем в закрытом грунте производить, но, в общем, перестройка помешала. Потому что до 91 -го года мы строили этот технический комбинат и, как в Голландии, хотели производить землянику. Уже вот, скажем, закрыто но, несмотря на этом больше 1000 тонн производим, вот. и поэтому земляника тут не просто так, mm -hmm. а поймите мне эту сторону. А, ну вот давайте. Заодно там спокойно. Вот. И в том числе тут есть земляничный город. Помните, в Незнайке была такая-то стихия, Носов писал интересную такую сказку о том, как Незнайка землянику собирал. Ну есть еще другое, Strawberry Hills. Ну да. Это для тех, кому за 40. Да, поэтому тут у нас, скажем так, мы, учитывая то, что все-таки подавьягное хозяйство, мы вот храм построили. Да, вот, кстати, обратил внимание. Преображение Господне, потому что наш... А вы что, верите в Бога? Да, да. Я думаю, что я... А как это вообще укладывается? Вы человек, который близок к левым с одной стороны, а с другой стороны храм. Вот как, что? как может быть? А, а что в этом страшного? На самом деле, вы знаете, что не строитель коммунизма и э, заповеди, которые исповедуют христианство, ну, они очень похожи. Да, это есть, одно и то да, есть. Тут я с вами спорить не буду, но все-таки, э, насколько я помню, вот ваш совхоз имени Ленина. Да. Но Ленин э, боролся, он говорил, что это опиум для народа. Это вот э, нехорошо. Храмы разрушали, а вот вы, левый, и вдруг вот храм знаете, тут много противоречия в нашей истории. И вообще Россия страна с непредсказуемым прошлым, у нас их переписывали. Но, например, исторический факт о том, что во времена, скажем так, какая а, красота борьбы за Москву, забитые за Москву, в том числе и икона Казанской Божьей Матери помогла ее на военный самолет же все-таки поместили. Я и... не могу не остановиться возле этого дуба с котом-ученым. А. Это наш отрыв в Диснейленде. Посмотрите, у нас огромное количество сказок. Мы когда-то решили на 95-летие совхоза сделать парк по сказкам ага. Пушкина, потому что наши сказки ничуть не хуже, чем диснеевские. Вот. и мы решили вот сделать такую вещь и Сапкус это все сделал и тут все представлены, в том числе герои, которые писались вроде э, условиях Руслана Людмила. Ну что... вот он Руслан и Людмила, чья наборы городе Не так, это вот смотрите. Вот ученый ходит да. русалка на ветвях леший. Да. Плодит, следы невидимых зверей там, а это вот э, колдун несет богатыря, ага. царь, э, то есть э, витязь пленяет грозного царя, вот там вот. Волк служит да, царевне, да, да, да, да. Вот этот фонтан там Кощей тяхнет над златом. И, в общем, все-все-все по сказкам Пушкина, в том числе, и сказки сами тоже здесь представлены, если вы подойдете... — Павел Николаевич, вам как бизнесмена зачем это? — Это детям. На самом деле бизнес же в России, да в и в Советском Союзе, всегда был социально ориентирован. И мы тут устроим территорию социального оптимизма. И все, что делается для детей, это делается для работников, для жителей, для тех, кто, ну, скажем так, потом приходит на работу, мы строим детские сады, школу не потому, что, значит, ну, это такая социальная активность Кстати, это же все делалось при Советском Союзе и делалось не из-под палки, а именно потому, что директор санхоза, знаете, всегда отвечал. За то, что происходит на территории. То, как... Ну, то есть ваша программа, я понял, сделать вокруг один колхоз, совхоз имени Ленина, то есть, условно говоря, расширить опыт уже вот отдельного хозяйства на большей территории, то есть вот вести такую окультуренную территорию и, в общем-то, создать другую совершенно среду для жизни. Но вопрос такой. Вот э, понятно, что ваш бизнес во многом успешен из-за короткого э, логистического плеча. Потому что вот мы заезжали с МКАД э, буквально вот в въезд. Вот э, огромнейший рынок сбыта, Москва. А что делать в других регионах, где нету рядом мегаполиса? Где им брать рынки? Давайте сразу начнем с того, что любой бизнес успешен, если его продукцию покупают, если он рентабельный, если он доходен, если его продукцию покупают, да? Если у вас, наверное, как -то далеко, то можно сделать так, чтобы это было близко, если вы построили нормальные дороги. Никто же в Германии в Голландии не сильно беспокоится. Но дороги гей? Платон же у нас собирает на дороге. Вот. Вы сами говорите о том, что если вы правильно построили дорожное строительство, если вы правильно сделали такой бизнес, как перевозки, рентабельным, быстрым, то из любой части там, европейской, скажем, нашей России, вы можете привести туда, где есть люди с деньгами, скажем, продукцию быстро, и тогда это будет выгодно. А второе, а почему вся Россия не может купить то же самое, что покупает Москва? Почему Москва один богатый город, в котором выгодно продавать? А все остальное? Ну, потому что все население здесь сконцентрировано. У нас всего в России там десятка полтора мегаполисов, а остальная, ну как бы разрушенная. Ну да. Но получается, что где-нибудь в деревне какой-нибудь там, э, в Польше, могут позволить себе э, купить хорошие товары и много, потому что оттуда никто не уезжает. А мы всех сконцентрировали в мегаполисах, в которые сконцентрировали большое количество денег, там э, большие зарплаты, а все остальные России, извините меня, прозибали. Поэтому... То есть вы считаете, что надо это изменять? Конечно. И То вот... есть расселять э, девурбанизацию делать, расселять большие города? Нет, я считаю по-другому. Надо везде сделать так, чтобы э, вот эти населенные пункты, мелкие и средние, имели те же самые доходы, что и крупные города. То есть вот эта бюджетная обеспеченность, скажем так, о которой много говорят, она должна быть одинаковая. И, кстати, об этом не только я, и причем Примаков говорил, что давайте построим бюджетные отношения так, чтобы и в в городах, в губерниях, в селах, в маленьких городах были же такие же доходы и такая же занятость, как и в, городе, в большом городе Москве. Тогда вы получите богатое население по всей территории, тогда будет выгодно производить фоспродукцию для этих людей по всей территории России. Хорошо, Павел Николаевич, вот у меня есть вопрос, точнее даже не у меня, это вопрос задавали наши зрители. Вопрос звучит так. Грудинин, он кто по национальности? Русский. Русский? Да. Совсем-совсем? Ну, не совсем. Потому что э, у меня мама, она урожденная пищик. Э, Серафима Зиновьева. А -а. А дедушка Зиновий, э, соответственно, он э, еврей. Ага. Другое дело, что папа у меня из Вологды русский, но ну, я такой, как это называется, метис. Понятно. Можно как это называется? Но по менталитету вот э, все-таки русский, да? Знаете? Твердо говорите, что вы русский. а Слово русский вас не смущает, вообще не смущает. Я больше вам скажу, мы когда-то э, в школе учились, у нас были разные национальности, и мы же основаны. то есть вообще воспитаны на условиях интернационализма, да, И мы не делились на русский, татарин, там... Ну, то есть в совхозе имени Ленина в социалистическом хозяйстве, ну, или в квазисоциалистическом, а, национального вопроса нет. И вообще не существует, но есть другое. Есть понимание, что местные, то есть люди, которые здесь родились, да, они все-таки являются основой общества в том числе. И вот если я здесь родился и всю жизнь прожил, практически с 61 года здесь жил, то это является основанием сказать, что я местный. Нам хотелось бы, чтобы сначала мы обеспечили работ... работой и жизнью своих, а потом, если нам чего-то не хватает, то, конечно, мы рады приветствовать всех остальных. Вот и все. Понятно. А ваш отец Николай Грудинин. Кто он был вообще так по жизни? Мой папа родился в Вологодской области, в Гризовецком районе, в селе Туфаново. Крину... Это была семья из десяти детей. Но, правда, двое умерли в младенчестве. 8. Папа был старшим, от дедушка у меня работал докачки, он железнодорожный работник, когда помните, паровозы ходили, вода нужна была. Бабушка вообще всю жизнь занималась домашним хозяйством. Ну, Кстати, что такое? Она мать-героиня, 10 детей. Вот. А потом папа поехал из своей деревни в Москву и поступил в Тибельскую следственную академию. И выучился на экономиста. Там он познакомился с моей мамой, которая в тот приехала из Крыма. И в, на пятом курсе. Из Крыма. Ну, потому что там пап, дедушка. Так у меня что у вас под... теперь, получается, все родины воссоединились. Ну да. Но на самом деле дедушка у меня работал маркшейдером на риске. Вот. Знаете, кто такой маркшейдер? да? Это человек, который прокладывает э, шахты. Э, геолог, э, инженерный mm -hmm. геолог. Вот. И вот они приехали в ТСХ, там познакомились, поженились, на этом курсе в Москве я родился у них. А потом у нас ну, всю семью сюда распределили. В 1961 года папа работает тут экономистом, он, кстати, до сих пор работает в совхозе. Он, он у вас работает. в совхозе работает? Да, да. Уже, я уже показываю его как достопримечательность, потому что ну, это то, ходячая история совхоза. Стоять в 1961 году прийти на работу, до сих пор работать, это... Да, трудовой стаж так. поразительный, а вот. на одном месте. У него очень скучная трудовая книжка. Ну, вы знаете, Наверное, у он тоже. работал в замдиректора. А знаете, и где вы еще работали? А я всю жизнь работал в Сархозе. Я с 12 лет работаю в этом хозяйстве. Причем я работал сначала грузчиком. Ну, тогда школьники подрабатывали. Тогда не было такого, что... Значит, работать школьники не должны. а Наоборот, приветствовали. А потом меня по направлению отсюда отправили в Московский институт инженера всехоспроизводства. Я его окончил в 1982 году и пришел на работу в сахар в качестве инженера. И, начиная с помощника бригадира, потом инженера-механика, потом зам заведующим мастерскими. Ну то есть вы не родились золотой ложкой во рту? Нет, ну я всю жизнь тут живу, работаю, поэтому меня тут все знают. Да? Ну да, я обратил внимание, что когда видят вас, вам все кивают, все говорят здравствуйте. Ну, ну да, то есть здесь вас действительно знают. Но давайте все-таки вот в продолжение нашего предыдущего разговора. Ну понятно, мы говорили о съезде и... К КПРФ, естественно, о выдвижении единого кандидата от ПДС МПСР. Но в этой связи у меня вот вопрос. Вот вы же не являетесь формально членом КПРФ? Да, я беспартийный. Так, вы беспартийный, уже хорошо. Но тогда вопрос коварный, с подвохом. А почему тогда КПРФ должна поддержать беспартийного? Я за КПРФ не отвечаю, уже понимаете. Что лево, на будут? сайте левых э, вы одержали в общем-то победу, то есть левые э, голосуют за Грудинина, то да. есть э, а он беспартийный. И что? Ну как? Ну а что такого в этом страшного? Если наши принципы с левыми, как вы их называете, совпадают? жизненные принципы, да? Если есть люди, которые э, левые идеи продвигают в жизни, построили территорию социального оптимизма, ну, практически социалистическую территорию, которые вместе говорят, что вместе с левыми говорят, что не нужно э, делать образование платным, здравоохранение платным, нужно сделать страну великой. А у вас потому, Тоду, что? Здесь образование и медицина бесплатные в вашем совхозе? Ну, скажем так. Фактически да, потому что совхоз построил, наверное, поликлинику. Доплачивает врачам. Оплачивает в том числе э, так называемую кредиторку для поликлиники. Э, Сахос оплачивает бесплатную еду для детей. Э, причем для всех, не только работников совхоза, а всех. Детей. Э, совхоз э, сделал все вот, в Дворце Культуры все бесплатные кружки. Вот. Строит, бесплатно передает там э, места в детских садах, школу и все остальное, делает это все бесплатно. Вот. Э, то, да, действительно у вас, в общем-то, такой социализм, территория социального оптимизма. Понятно. Вы но вы же вот входили в парк, вы да. же видели, что тут деньги берут? Нет. Да, хотя... А может это потому, что я с вами шел? Нет, тут вот любого Остановитесь, спросите. Вот вот например есть карусель. И она катает детей бесплатно. Где еще? В России? Да, но они... на ней написано «тикетс», «билеты». Нет, потому что, к сожалению, в России не производят карусели. Перестали а -а -а. производить карусели. Если Понятно. бы это была русская били... карусель, на ней было бы написано «билеты». Но это не значит, что если написано «билеты», значит там билеты продаются. Просто вот так вот испанцы поставили такое оборудование. Понятно. Ну, это, и поэтому, да, действительно, у нас фактически социализм здесь. Причем оплачивает его, к сожалению, не государство, а, а акционерное общество. Mm. Ну, получается, такой социализм для своих. Нет, для всех. Потому что если вы приедете сюда из любой точки России, то вас все равно пустят. А что есть вакансии? Устроиться сюда, работать, купить здесь квартиру. Раньше это было возможно. Но квартиру, если вы устроились на работу пять лет назад, вам бы дали фактически в рассрочку беспроцентную суду, и это бы оказалось для вас, ну, скажем так, подъемной суммой. А Но бы... это было пять лет назад, а сейчас такого уже нет. Потому что вакансий нет. Потому что определенное количество людей вы можете принять на работу. Конечно, а если... Вы решили по этому совхоз увеличить, чтобы там, где еще вакансии есть, их тоже бы не было. Но я вспоминаю а советские как времена... Как увеличить совхоз? Это что такое? Ну, до размеров России. Тогда получается, что все вы жили точно так же, как у нас в Совхозе. Потому что на самом деле в России достаточно денег, чтобы жизнь наших детей, наших молодых семей сделать такой же, как у нас будет. Ну да, это действительно необычно. Такое, в общем-то, редко где увидишь, а тут вот оно действительно... Вот вам и ответ, почему. А, скажем, КПРФ, Левая Россия, то есть Левый, левый проголосовал, фронт, фронт проголосовала за кандидата. Причем, кстати, мы же ненамного друг от друга отошли Юрий Юрьевич Болдырев с ну, такими да. же принципами. Угу. И я оказались примерно в одинаковых условиях, ну я чуть больше набрал голосов, но это не значит, что наши позиции ну, там произошли. Просто я, народ устал, скажем, от теоретиков, он больше к практикам все пытается приблизиться. А мы, поскольку практичные люди, мы занимались практикой, поэтому — Ну, я... то есть вы не юрист, не экономист? — Нет, я юрист. — Юрист. — образование юридическое. — Ну, я юрист практический. Есть юристы, те, теоретики, цивилисты, а мы практические. Потому что каждый день, когда ты работаешь директором закона, ты в том числе ста, сталкиваешься с законодательством, с ну, больше арбитражным, э, так, другим налоговым, э, вот. ты вынужден стать юристом по жизни. Но это не другое юридическое образование, это, это образование, скажем так, практичное. Павел Николаевич, ну вот мы гуляем по вашему совхозу. Я бы сказал, что это не совхоз, а какой-то элитный поселок. Наверное, было бы более правильно. Вот, э, но в элитных поселках там живут избранные в вашем элитном совхозе имени Ленина. Что надо, чтобы быть элитой? Кто элита этого поселка? Элиты вообще тут нет. Здесь просто жителей объединенной какой-то общей целью. Ну, одна цель – производство сельхозпродукции. продукции. тут 320 наших работников живут. Причем, вот видите, да, да? Да, вижу. Все фактические работники сахожей живут в Волгдархе. Да, хорошая жизнь у крестьян. Это элита. Это элита. Трудовая элита. А есть еще учителя, врачи, медики, там, не ну, знаю, работников детских садов. Вот, кстати, детских. детский сад, да. А, внешне это больше напоминает какую то Диснейленд. Вот тут живет элита. Это то дети это наших элита, работников, дети жителей совхоза. Это ну, ваша элита. Это наша элита, да. Причем это тот, любой э, ребенок, любые семьи, которые здесь живут, они попадают в вот эти детские сады. Ну, здорово. Поэтому это элита. Три, Таисия. Вас... Таисия Ивановна, дорогая, здрасте. Да, Павел Николаевич, здравствуйте. У нас проблема. Мы да. для новой школы елку вам заказали, а вот для, да, э, для детского сада нового не заказали елку. А можно еще одну елку? Павел Николаевич, я вам рассказываю про эту елку, которую вы рассказали. Она на 40 тысяч подражала. Я здесь долбилась, сказала, не, ребята, не пойдете. Я уже, Павел Николаевичу сказал цену. Вы за эту цену должны отдать. А вторую елку я куплю дороже, но все равно я куплю. А? Ну тогда речь я тогда узнала за сколько ты не Только не пяти, а четырехметровую. Не, вот yeah, мне нужна еще 4 метровый детский сад. Okay, okay. Ждите моего Все, спасибо. <посвисты> <посвистов> ну вот, уважаемые зрители, мы находимся в детском саду, вот этот, который такой вот удивительный, и сразу же рабочие вопросы по ходу, потому что декабрь месяц Новый год. Но а мы остановились, Павел Николаевич, на том, что а дети — это элита. Ну, давайте покажите, а в каких условиях элита совхоза имени Ленина живет? Ну, Вообще-то это не только дети. Элита – Элита это пенсионеры, которые всю жизнь им дали работе. Элиты — это люди, которые там, организуют здравоохранение, образование — это все элита. Это все детский садик. Это вот сюда вы елку заказали, да? да? да вот да, здесь да, у вас да. сколько высота? Здесь 41 метр до шпиля. Ну, это просто вот мы решили, что дети должны быть в такие условиях, чтобы был замок такой, ну, чтобы им mm -hmm. хотелось идти в детский сад. Ну, а конечно здесь сильное. Ну, тут не только эхо, тут еще mm -hmm. и, скажем так, воспитатель сильный. Поэтому дети должны хотеть идти в детский сад. Да, я хотеть... тоже, наверное, да. такой. Сейчас мы только посмотрим, смотрю. -то. С да? Свет. потихонечку Это и, это вот и, э -э дети? и это вот дети... Элиту. И вот когда воспитатели элитные, когда у них хорошая заработная плата, когда... Сколько заработная плата? Ну, я думаю, что здесь в районе 45-50 тысяч. Не, Но в зависимости не, от категории и от... И много, да? Сейчас, Сейчас я включу свет. Это, вот видите, у них такая столовая, и они уже учатся есть, скажем так, в коллективе. Кафе, где... Вот а, это другая планета. Нет, это планета России. Это, это, это просто... совхоз, планета, совхоз имени Ленина. Все вы все знаете, вот если бы мы не ушли со совхозских принципов хозяйствования, с, ну, с левых идей, а, то мы бы все так жили. Потому что на самом деле динамика развития Советского Союза, значит, скажем так, социалистических идей была таковой, что при такой, кстати, цене на нефть... Мы бы уже давно-давно по уровню жизни обогнали и Арабские Эмираты, и Саудовскую Аравию, и вообще всех, и в том числе Норвегию. Потому что принципы и деньги, вот ну, эти две вещи, да, если их правильно направить, вот, приведут к, такому, к такой жизни. Это не планета какая это просто реальная действительность, которая была бы, если бы все разработали. Ну, вот это все не на нефти, а на продаже земляники, что ли? Нет, тут много факторов. А вы же сами говорили, что использовали географическое положение совхоза, ну, да. использовали наше законодательство, которое позволяло зарабатывать хорошие деньги. Вот, например, вы видели вокруг новые дома, да. но ну, только часть этих квартир отдали своим работникам, а большую часть квартир продали. Но прибыль от этого мы не направили на покупку нибудь яхт или каких-нибудь домов за границей, а на строительство детских садов, школ, больниц и всего остальное. И эти деньги, которые многие заработали, мы ну, просто никуда не дели, ни в офшоры не увели, а ну, инвестировали, как я сейчас слово, в реальную жизнь вот сюда. В элиту. Ну, скажем так, в элиту, да. Потому что в детей, в пенсионеров, в бюджетников – это элита. Да. Поним, Честно знаешь? говоря, я много слышал… Тоже, кстати, вот роспись. Это студенты Свердловского училища. Они просто пришли и начали расписывать. Это небольшие деньги, но студенты расписали очень хорошо. Вот тут они занимаются спортом. А сейчас вот рядом еще зайдем в музыкальный зал. Так, правильно мы здесь на это пройдет. Это необходимо. Но если дети начнут жить хорошо, они соответственно и потом будут приучены к коротким. Сейчас я след еще. Но когда у них в таком музыкальном зале, соответственно у них настроение другое. И поэтому тут, конечно, есть возможность для творчества. А если в детей в начале их жизненного пути вложить какие-то творческие вещи, то потом получится… Павел Николаевич, mm -hmm. один вопрос. Вот вы это сделали, видимо, что это можно сделать. На ваш взгляд, почему это не делают другие? Почему он, наш вот капитализм какой-то вот особый, волчий, я бы сказал? Ну, Во-первых, власть определяет отношения в обществе. И если власть своим примером показывает, что ну, скажем так, личное обогащение ставится в главу угла, то и все остальные действуют точно так же. Ну, это надо понимать, что сколько вы не говорите детям, как себя вести, те вести они не будут себя так, как вы себя ведете, а не так говорить. И власть должна личным примером показывать, что она хочет, чтобы в стране было хорошо а не в офшорах, скажем так, было хорошо. Поэтому я думаю, что элита, которая, то есть не та элита, о которой мы с вами говорим о наших работниках, жителях здесь, а элита, так сказать, в понимании власти показала, что, значит, грабь награбленную и, на и увози куда-нибудь подальше, там, где есть гарантии ну, сохранения твоей собственности. Вот. И поэтому все остальные пошли точно по такому же пути. А если бы власть показала, что не, нужно, не надо набивать карманы деньгами, а нужно работать на страну, как это делала, кстати, коммунистическая партия Советского Союза, они же не имели никаких там яхт за границей. — Ну, хотелось. — Нет, Система позво не позволяла им это делать. Всем хочется, но ведь, понимаете, как а вот тут есть многое из того, что вот, ну, А Сталину хотелось быть богатым. Нет. Он работал для страны. Ну, он стал после себя не китили и все. И это уже идеология была другая у людей. Вот. Ну так получилось, что в тот момент к власти пришли люди, в том числе и Иосиф, Иосифа которые ставили в главу угла не личное обогащение, а судьбы всей страны такие государственники. Вот. И все перестали думать о том, что надо там, ну, было, конечно, в том числе и в Советском Союзе, так сказать, дело, помните, да, узбекских партийных лидеров еще что-то, но все равно власть отправляла всех. Григорий Иванов. Да, ну, это же тоже, это, это невозможно, скажем так, не предусматривать, но система не позволяла делать это государственной политикой. У нас же, по большому счету, клептократия. потому что ты же видишь, что денег много в стране, а денег нет на пенсионеров. Это же плохо. А тут мы сказали, слушайте, а вот это возможно, пожалуйста, посмотрите. Ничего нового тут нет. Мы одно из хозяйств, которые находится вокруг Москвы. Другие хозяйства пропали с, скажем так, с карты. Ну, Павел Николаевич, я еще слышал такую вещь, что. Совхоз имени Ленина процветает, потому что он поставляет продукты представителям одной думской фракции. Это правда? Ну, во-первых, это неправда. Мы поставляем продукты всем думским фракциям, только одной. И а, этой... то есть вы кормите думу? Нет, не так. Мы кормим всех кто приезжает и покупает у нас землянику, например. да? Или то есть у вас арку. здесь магазин? У нас тут палатки. И мы торгуем земляникой в один день. А для этого магазина не нужны. Землянка идет только месяц, но все без исключения граждане Москвы и подмосковья, а также жители, которые едут мимо нас в Домодедово, все покупают эту ягоду. Поэтому мы кормим всю страну по большому счету. Ваша клубничка Спасибо. с политическим ароматом, я бы сказал. Не не так. Просто политики любят хорошие. Наша земляника это очень хорошая вещь. Она гораздо лучше, чем импортная. И поэтому... Но опять же, я цитирую из интернета: говорят, что вы покупаете турецкую и продаете под своей маркой. Ну, я всегда говорю, слушайте, а вот 6 тысяч человек, там, до 6 тысяч человек в день приходят и собирают эту землянику на плантациях совхоза. И вы думаете, что мы ночью расклеиваем, то есть приклеиваем эту турецкую землянику, а утром приходят люди, собирают ее? Нет, это не так. У нас знаете, очень много мифов, но мы точно знаем, что когда у нас идет собственная земляника, заниматься еще и перекупкой, той, которую, ну или перепродажей той, которую привезет кто-то откуда-то из Турции, по меньшей мере странно. Зачем нам покупать товар, когда мы своего девать некуда? Поэтому нет, мы не перекупщики. У нас, кстати, одним из наших принципов является то, что мы продаем только то, что производим сами. И поэтому мы никогда не продавали ни картошку там, из Брянска, ни морковку там, из там, Калуги. Потому что то, что мы производим, мы продаем. Мы несем ответственность за качество. Да, действительно, качество у вас на высоте. Не только продуктов, но в данном случае элиты. Элита это ваши дети. Ну что ж. Ну, я в широком смысле. Ну да. Кто такой? Сейчас мы на обед инвалиде на Кто такая элита, скажите? Элита. Ну, я понимаю, что ты сейчас начнешь. В современнике есть элита? Кто такая элита? Сапутили. Мы. Вот. Ответ, Игорь. Ответ на вопрос. Кто такой элита? А ответ мы. Дети. Вот. Дети элита. Мы элита. Вот. Исходя из этого, тут все проникнуто вот этим социалистическим принципом, что мы и дети это элита. Вот если бы она сейчас сказала, директор совхоза, глава администрации, там, милиционер главный какой-нибудь, вот это была бы Россия, а мы совхоз имени Ленина. Ну, значит, я правильно сказал, что у вас планета называется совхоз имени Ленина? Да, это другая планета. Другое дело, что мы находимся, вот я всегда расскажу, что, знаете, вот мы в своей каюте на корабле устроили. К вам жерк. не пытались вас, ну, так-то, чтобы не было дурного примера? Пытались, у нас все время рейдерские захваты, нас все время пытаются, скажем так, бы сожрать, но мы живите, пока живите. Как сказал Дом великий, мы... я намерен жить вечно, пока все идет нормально. А мы же пока живем, все хорошо. Ну, я сейчас понимаю, что многие из наших зрителей ну, завидуют. Есть черные, разные, разные зависти. зависти. Есть зависть добрая, хорошая. Это, и мы, мы только рады, потому что это другому... Зависть момент. во благо, когда да. завидуют и начинают, и начинают делать, делать что-то такое, что мы сами. А вот есть люди, которые хотят разрушить, потому что им завидно, но это сами еще, сделать не надо. Да, да, понимаете, когда вот почему нас не очень любит власть существующая, потому что это же надо объяснить, почему в совхозе все хорошо, а где-то там э, за пределами совхоза все плохо. Я только с другой стороны встану. Ну да, вот между здесь. Да, да. да. вот так, вот так по я. Да, да, да. Ну-ка, здесь рядом. Так вот, а получается, что мы иногда вызываем раздражение власти, там у губернатора, у главы, потому что ну как это так, они там, скажем так, не подчиняются в том числе руководящим указаниям, но одновременно живут очень хорошо. Ну, в их понимании, и в нашем понимании. Почему у них все хотят жить, почему у них дети такие, скажем так, хорошо обученные и хорошо танцуют. Да потому что мы просто работаем, вот и все. И я тут как-то летом... Вы живете здесь? Да. Давно? Я с 2002 года. И здесь работаете 15 лет, да? Нет, и Никуда. в данном учреждении 5 лет работаю. 9 лет отработала в школе в Москве. И как разница... Ну, вообще даже сравнить невозможно. Но то, что был коллектив, то, что было в школе самой, мне очень нравилось. А то, что территориально, как в Москве, я жила в Братеево, там даже вот, мне, не, мне не хочется туда возвращаться, если честно. Спасибо. Не, ну, Ты у нас за кем замужем. Я... У меня муж в этом году 20 лет, как то работал в завод Совхоз Магилея. А, вот это, нет, это, это надо Тут все кругом связаны. Тракторист, 20, 20 лет трактористом. Вот, а теперь спросите, как он попал в Совхоз? <соцентричный> как это получилось? <соцентричный> У него отец сюда приезжал, работал, а потом он его тоже сюда переманил. Потом отец уехал. А вы не боитесь, что сюда съедется сейчас вся Россия, все трактористы нет, России? секунду. Ну, надо понять, вакансий же нет. Но, Но 98, когда были вакансии... В 1996 году, в 1996 да. отец приехал и его в первый раз в 1996 году привез. Потом он уехал, в армию отслужил и после армии, прямо вот в 1998 году, как с армии пришел, приехал сюда и вот с тех пор здесь... Ну дальше-то как вот это надо просто понять. Сейчас я просто, знаешь, увлеченный, не знаю, а фамилия какая? Яровенко. Яровенко. Вот теперь как они получили квартиру? Ну как вы получили квартиру? Он жил в общежитии, в общежитии, которое было у нас двухэтажное белые, коты, ну, да, которые что, которые... когда мы поженились, нам сразу дали комнату отдельную. Вообще житьи комнату мы жили там, не помню сколько лет. И в 2007 году в декабре как дом? молодая семья, да. да, в 2007 году мы получили квартиру, получили как, э... как молодая семья. Насколько заплатили? Ой, копейки, конечно, я уже не помню. Честно говоря, там 30 процентов, что... да. 70 процентов за нас заплатило государство, государство? А 30 Но условия были так Государство, а подождите, какое государство? Дайте расскажем да Я чего-то не, да. да. чего не, не спутал? Вот, вот, мой... программа. Да, программа. Да, да. Сейчас, я, сейчас расскажу. Программа «Молодая семья» предусматривала, Все что в сельской да, местности, да, в сельской местности. Да. можно было по цене тогда 33 тысячи рублей, а у нас тут цена была в три раза дороже, оформить жилье. Поэтому совхоз пошел на то, что он государство как будто бы, то есть им, молодым специалистам, предоставил квартиры по 33 тысячи рублей. Нет, есть, Павел Николаевич, у нас вообще по 24 тысячи. А, воды. по 24 тысячи квадратный метр. Да. А, это, вот, э, по 24, а дальше, интересная вещь. Государство говорил, 30 процентов должен выполнить молодой специалист, да. А 70% тогда выплачиваем государству. Но на 24 тысячи у нас здесь квартир не было. Но совхоз сказал, хорошо, это наши работники, мы им отдаем по 24 тысячи рублей метр. То есть мы уже их простимулировали, потому что по стоимости они никогда не купили. А потом еще даем им 30% рассрочку на 15 лет. Беспроцентная суда. То есть они... А у вас на, 15. на, 15, на 15. 15. И получилось, что они фактически выплачивали в месяц от 3 тонн до 7 тысяч, в зависимости от площади. А мы вообще 4,5 тысячи платим. И они на 15 лет брали на себя обязательство, что они будут работать в совхозе и платить по 4 тысячи рублей. И в конце концов в их квартиры стали их собственностью. Знаете, вот, встретим, да? вот, э, вот сейчас вот то, что вы рассказываете, сейчас, я вспомнил одну историю. Значит, тут один э, блогер обещал всем э, по квартире, если они выйдут на революцию. Значит, э, ну, понятно, что все это ерунда, но здесь получается э, председатель колхоза а, Директор, совхоза. Директор совхоза, значит, фактически, ну, по просто действительно подарил нет, квартиру. Игорь, сейчас другое расскажу. Но. Я, когда был молодым специалистом в том в Советском Союзе, мне тоже мне также дали квартиру. Ну, Но мне тоже. Не, на секунду. Мне дали такой же, то есть коттедж дали и сказали, 20 лет работаешь в совхозе, половину выплачиваешь ты, рассрочку на 20 лет, а половину выплачивает совхоз. И в конце концов, через 20 лет, ты получишь собственность от котэш. Принципы остались теми же. То есть мы применили то же самое социалистический принцип. Мы просто несколько видоизменили с учетом нынешнего законодательства. Но они получили все то же самое, и он отработал. Ведь получает, ну фактически уже в 23 да, ну, 23-м ну, году по 4,5 тысячи это фантастика Да. я теперь знаю, вас будут теперь осаждать с просьбой взять Для на нас работу Дело не Но, Короче, у нас уже вакансии нет мы говорим, слушайте, мы вот закончили набор потому что Еровенко, учитывая среднюю зарплату надо совхоз нет. до размеров хотя бы в Московской области довести. Да, да. Для этого нужно другие принципы хозяйства не в Московской области. Вы же понимаете, что Московская область. А что, губернатор Воробьев у вас не был? Нет, не был. Мы тут его приглашали на открытие детского да. сада, но он не нашел времени приехать. А потом так, то есть губернатору это неинтересно. Да, понимаете, у нас другая система. Губернатор боится, опять же, что Ему просто, зададут вопросы, почему, почему, почему него, там нет, не получается, он. Да. А он ну, должен как-то ответить. А для этого нужно не продавать землю застройщикам, а работать на ней. Делать все для того, чтобы все деньги, которые ты заработал, попали молодым специалистам, ну или там дали им возможность жить, повысить заработную плату, не себе, а вот всем работникам. Вот и все. И потом, значит, все нужно делать губернатору. Губернатору надо жить в том же доме, в котором живет, э, э, скажем, простой народ. Вот тогда он станет народным губернатором. А если он закрылся где-нибудь дороги будут к этому дому лучше, чем... Правильно. Потому что я говорю, слушайте, если вы живете в том же доме, то вы уже, наверное, знаете, что у вас горячей воды нет, или там, допустим, лифт не работает, да, или еще что-то, и тогда Ну, там... у нас вообще, конечно, да, слуги живут отдельно от хозяев, поэтому по всей России хозяева так. живут отдельно, Правильно. а слуги на рублевке. А представьте себе, что эти слуги еще начнут ходить в те же поликлиники, в те же больницы, куда ходит простой народ, если они начнут своих детей водить в те же детские сады и в школы, которые ходят простой в экстремист. народ. Вы я говорю, ну, он, вот, я экстремист, вот, Игорь, вот вы как раз сказали то, что говорит про меня власть. Что я экстремист? Ну так я и Но говорю: с точки то, зрения да. власти, то, что вы делаете, извините меня, это галимый экстремизм. Ну все. Поэтому ну. мы так и живем. В ситуации... Территорию социального оптимизма. Да. А можете сказать, территорию социального экстремизма. экстремизма. <смех> да, теперь у <он> нас <смех> <Да. смех> да. Вот теперь я понимаю, что пора законодательно заботиться. Но, правда, вы хитрые, вы их кормите. А может, я умный все-таки не, все не хитрый? Смотрите, вы прикормили Госдуму, она боится Нет. вас. Э... Вот давайте так. Я слышал как-то диалог между э, двумя людьми. Еще один в этот момент был э, руководителем правительства, ну один из руководителей правительства это был Зубков, а втором э, был Путин, он был президентом. Они говорили между собой о том, что ну ты же не привозишь молочные продукты. Вот надо, чтобы молочные продукты, которые привозил премьер-министр к президенту, они там разговаривали об этом, были доступны всем гражданам без исключения. Вот наша земляника, чем она характерна? Она доступна всем гражданам без исключения, потому что любой может купить ее. Неважно, кто это. Администрация президента, политическая партия, Владимир Владимирович Вообще у нас землянику собирал прямо на грядках. Каждый, год, каждый год, год, год, на протяжении 12 лет. 12 лет я уже. Хотел бы я такие кадры иметь в своем Да, у нас есть такие кадры, новые фотографии, по крайней мере. И поэтому у нас нет запрета. Но мы едим ту же землянику что продаем в Госдуму или, там, или ту, которую, скажем, едят наши дети. У нас тут есть праздник каждый год земляничный такой. Там бесплатно кормят детей земляника и продуктами, ну там, земляничными тортами, там, морсом каким-то. Кормят шоколадник, Шоколад. это делается бесплатно. А вы говорите, мы кормим элиту. Элиту, но элиту, элиту нашу мы кормим да, земельникой бесплатно, а ту элиту мы кормим нашей земельникой за деньги. За деньги. <laughs> ну что ж, спасибо большое. Спасибо. А я еще надеюсь увидеть вас в нашей студии, вот, потому что, надеюсь, ситуация будет как-то развиваться. Ну, да, да. Вот, но мы будем держать все, руку на пульсе. Спасибо, спасибо вам. Спасибо.